Всем здорово! С вами Витро 94. И сегодня у нас реакция на рэп. Это слишком круто от Сындука, дука. Что же это такое? с вами рэпом уже перебор по Эй, йоу, йоу, Вот сап, эй, йоу. А ты тоже заметил, насколько рэп стал мейнстримом. Хоу Он повсюду, хоуми. ми. на первом канале. С питерской сувенирной лапки, хоуми. Скоро он залезет, даже тебе в штаны в районе ниже спины, хоуми. This rap is gonna rape you in your ass, homie. No homo, homie. Синк-баурит, синки баурит. Рэп это жизнь. Бог это диджей. Эй, диджей, поставь мне бит. Диджей, поставь мне бит. Мне, кстати, бит ты брат не, не нужен бить. Мои слова должны запытать в душу молодежи даже без безмодный трек минусовки и стрел-версии FL Studio. Yeah, FL Studio. Мне наша рифма не нужна, чтобы снимать. Хоуми. Рил ток, рил ток. Ты пробовал гуглить сайты для подбора рифма хоуми. Сейчас даже компьютер способен. Оху-хо-хо-хуенно за гостратить тебе трек, мен. Рифма переоценена, мэн. Главное это смысл. Йоу, чек, мэн. Чисто пример, чисто пример. Всего одна секунда, и текст за версии с рэп батла готов. Осталось только выучить наизусть его. Йоу, и ты король рэпа. Ты чмок! Но думаешь мол, я ничего, но ты ничто себе не сниматься в кино. Я убиваю не спалом, я убиваю пером. Ты мой вонючий сапог, что я выкинул в окно. Брэ! В переводе <толкнула> да. означает круглый, прямо как твоя мамаша, it's just a joke, man, it's just a joke. я веду к тому, что рэп каждый. Рэп поднялся из андеграунда. Рэп взорвал метро и больше на нем не ездит. Теперь рэп это убер. Те, кто за рулем стремятся поднять деньжат и заработать хороший рейтинг, в пассажирских креслах в основном молодежь, но только водители в этом убере не спрашивают у клиентов, какую радиостанцию включить, кроме 1703FM там ничего больше не ловит трустори. Мы живем в буджинг киберспорт признан настоящим спортом холме. У локомотива Это есть да. тима по доте, теперь и дрсус батл пусть признают как категорию единоборств, и тем более, что панч переводится как удар рукой. Yeah. Ну ночи да, вам Рэп, это Россия, это Даже популярные политики интересуются батл рэпом. Yo, respect. Hold me, like если ждешь версус дебаты между MC Put, и MC Nevelim. Пошумим, Бля, Ты ставь после, чтобы ты Нашу страну из России, брэд Пиа. Даже городской рэп, уличный рэп, он такой грубоватый, криватный, современный рэп, наверное. Ребята, друг друга материал, лучшие панчлайны, оруд друг другу в лицо, классно. И все. О чем видео я так и не понял. Честно, я не понял, о чем видео. Просто то, что рэп как кто-то читает, я, я не понял. Я не знаю, понравился вам реакции или нет, скорее всего нет. Потому что я тут я толком ничего не сказал. Ну, давайте до следующего видео.